всем привет люди пишут один вопрос который возникает наверное у всех почему после третьего измерения мы переходим в пятое почему после третьего в пятое у меня есть версия ответа мы сейчас в четвертом мы сейчас в четвертом Отличие этого измерения, как описывают, когда кто-то себе представляет что-то и материализует это. И вроде бы мы не можем это делать, но среди нас есть интуитивные люди, которые считают, что должно быть так, они а себя помнят такими. Изумрудные скрижали описывают именно такие миры, где человек материализует на своей руке то, что он хочет. И обратите внимание на нашем воображении большой акцент. На нашей вере нам говорится, что вера она выше знания. С, как, с какой стати, скажите, вера может быть выше знания? Почему надо поверить в какие-то значения, а не знать о них? Почему? Не потому ли, что знание описывает текущий существующий мир, а вера воплощает твой новый мир воображения? То есть это уже более, ну, другой уровень. У меня идет очень много совпадений с ченнелингами. Очень много. Из-за этого возникает тревожная мысль, что версия о том, что мы в игре, о том, что мы во вложенной симуляции, которая же многоуровневая, матрешки, может быть, она верна. Что у меня совпадает с ченнелингами? Я говорила, что число 15 ассоциировано то ли с периметром Плутона, то ли с Солнечной системой. Пройти мимо 15, как мимо черепахи, зайти в Солнечную систему. Оказывается, у нас в системе 15 гравитационных маяков. Дальше. Я говорила о связи нашего происхождения со звездем Лебедя. Сейчас звучат такие названия, как планета Пекрана или Бурхат. Еще что я говорила о котах, уже три канала упоминают о том, что такая раса как минимум есть. Ченнелинги, правда, не могут говорить все. Духи, которые выходят на, ченнелин, на связь, на контакт в этих ченнелингах, я с крупицей из разных-разных интервью собрала, что им не все можно говорить, есть запрещенные вещи. Среди таких вещей, например, война на Сириусе, и канал «Жепот фантастики» на себе проверил, что система «Т труба» прозападная болезненно реагирует на тему «Сириус». С тех пор, как, она, как, как канал коснулся этой темы, он не растет вообще в подписках. Также в одном интервью прозвучало такое, что инопланетян, которые выходят сюда на контакты, с землянами, учат, они изучают, как тут все устроено, и в том числе они учатся не вызывать реакции спецслужб. Вот тут меня, знаете, так остановило, и мне все стало понятно, почему самое интересное, самое краеугольное. Самое ключевое из ченнелингов услышать просто невозможно. Невозможно. Им не все можно говорить. И самым откровенным источником оказались клипофильмы. Они рассказывают такие, ну, вот я перечислила, где у меня совпадает. И в этом источнике очень много посланий о том, что наша ситуация – это симуляция с вложенными реальностями. И клипы фильмы – это и Нео в «Матрице», и в «Докторе кто?» одна была серия, где призывается именно думать и верить, и так формировать реальность. И я из-за этого думаю, что мы уже в четвертом измерении, и такое мнение тоже звучит, что параллельно с нами существует пятое, куда иногда проваливаются люди. Мы уже в четвертом измерении, но по каким-то причинам его преимуществами мы воспользоваться не можем. Мы даже не верим, что мы в четвертом измерении. И я так понимаю, что создаются такие точки, такие себе апокалипсисы, когда душа может перейти, когда ей дается знание, за ней стоит выбор, шагнуть или не шагнуть. И просто проснуться, и шагнуть, и поверить в то, в то, в то что ты в четвертом, представить себя в, пят, в пятом, воображение это сделает. То, что ты просто проснулся, этого недостаточно. Вспомните притчу о «Десяти девах с лампадами». Нету ничего случайного. Они сперва заснули, потом проснулись. Речь идет именно о проснувшихся людях. Здесь нет истории о проснувшихся. Они проснулись, но зашла только половина. Какая половина зашла? У них было какое-то значение, которое их пропустило вперед. Какое значение? Что это за масло, которым они запаслись? Вот здесь мы подходим к сложной теме, теме вибраций, говорят о повышении вибраций, что кто не повысит вибрации тут готовится покинуть текущий план, а как их повышать, как их повышать. И если это так, вот я говорю как всегда версии, но если это так, вы себе представьте, насколько это серьезная тема. А мы к ней, ну, мы хотя бы ее услышали, но мы к ней в любом случае относимся несерьезно. Кто-то об этом и не думает. Как повысить вибрацию, чтобы знать этот, этот экзамен, получить диплом и пройти в мистических, религиозных практиках. Там много способов повышения. Там и посты, и молитвы, и другие аскезы, другие поступки. Я всегда относилась к этому как к чему-то физическому, что надо, сцепив зубы, это взять, а то его прикинь сделать через не могу. Я никогда не думала с позиции вибраций, что такое вибрации как их менять. Если человек ну, один у другого украдет яблоко, съест и будет хохотать, это повышение вибраций или речь идет о чем-то другом? Что значит высокие вибрации, высокое качество, какое оно? Короче, я еще раз подытожу. Я думаю, что мы уже в четвертом измерении, потому что нам все время говорится о воображении, о мысли, о работе с мыслями, о вере, о том, что вы должны верить. Вера ставится выше знания почему-то. Мы уже в четвертом измерении, но по каким-то причинам не можем выполнить что-то по его законам. По его законам. И эту тему может обсуждать только тот, кто верит, что он уже в четвертом измерении. Только так он начнет, не знаю, учиться верить и чтобы что-то менять. Обратите внимание на такой момент, что вот случае с Бритни Спирс, праздничный случай, мы увидели силу петиции, как может восторжествовать все-таки народное мнение через петицию, потому что этот суд вообще не собирался ничего перерассматривать. Но обратите внимание, что демонстрации из того, что я понимаю, когда люди лично присутствуют, они ничего не дают. Ничего не меняется из-за демонстраций, А петиции с электронной подписью, где просто клики мыши или собранные с подписями, они почему-то меняют мир. То есть физическое действие может меньше, чем информационное действие, информационный поступок. Почему так? Не потому ли, что третье измерение попросту уже, как это сказать, нелегитимно, но менее законно? Демонстрация личной людей, где физические тела – это что-то менее значимое, чем даже электронная подпись в петиции. Информация, теория, мнение становятся важнее, чем мнение, выраженное через физическое действие. Как это вы скажете? Мы уже в четвертом... Что-то надо делать, чтобы повышать вибрации, иначе те, кто не повысят, не э, в притче о девах с лампадами тут показан такой радикально печальный случай, что те девы, которые не запаслись заранее, они не прошли. Но мне интересно, пока время есть, а можно ли еще успеть повысить вибрации? Остается открытым вопрос «как?» про какие вибрации идет речь, про какое качество вибраций, чтобы это было действительно окончательно и честно. В общем, я думаю, что мы в, по циклу из третьего измерения уже переходили в четвертое, но были захвачены в третьем. И когда при, приходит время переходить, когда приходит это время, какими-то способами нам нас отбрасывает обратно в третье, но мы фактически находимся в четвертом И самим своим воображением, если мы сильно присутствуем в третьем измерении, если мы привязаны к нему, к его событиям, вещам, значит, мы в нем и задерживаемся. И для перехода в пятое надо себе представить пятое. Вы можете себе представить пятое измерение? Я могу себе представить, как я на другой планете и прилетаю иногда на, допустим, текущую планету, чтобы помогать оставшимся тут уходить отсюда. Я себе могу представить. Ставьте лайк, и я подчеркну еще раз, что эта тема, если это правда, то она намного серьезнее, чем, чем мы о ней думаем. Мы не легкомысленно, но мы хотя бы думаем, кто-то и не думает. В христианстве вообще запрещено себе допускать мысль, что ты не спасешься, что твоя душа не спасется. Но зачем это, если, допустим, есть судья, есть суд, есть твоя душа, которая делала поступки. Если зависит от этого, то зачем тебе фокусироваться вот на недопускании того, что ты не спасешься? Получается, ты сам формируешь здесь и сейчас результат да, своим воображением. Ставьте лайк и до новых встреч!